Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами школа рукоделия и я Вика. Я продолжаю вязать модели вот эти вот с этого журнала. Шикарного, шикарный, шикарный журнал. Итальянский. Я, я в прошлый раз сказала испанский, меня там э, поправили, Но я не знаю ни испанского, ни итальянского, поэтому мне простительно. Значит, вяжем мы вот такое пончо. Оно у нас основано на... Э, это из серии очень легко и просто, при том легко и просто, с использованием всех остатков. Вот смотрите, у меня модель вот такая вот, я вам просто показываю, я достала в этом оттенке всю пряжу, все остатки там по клубку, по два, по половинке остатки. И вот намиксовала вот такое вот пончо у меня получилось. Я сейчас вам покажу, как это вяжется на мини-версии, чтобы вам было хорошо видно и потом мы, мы это все дело соберем, вот, и объясню по поводу, ну, как, как там размер подкорректировать и все вот это остальное, но самое интересное, что здесь не, не нужно рассчитывать вот эти вот ширину полос, да, длину вот эту полосы, это все идет насколько, как бы, произвольно, вот оно вяжется отсюда с этого угла, и вот таким вот образом вы просто подставляете нити какие вот у вас там одни закончились другие подставили там туда вязали вывязали третью поставили вот я скомбинировала вот так вот у меня было 3 4 5 6 по моему разных нитей вот и ушло у меня где-то 700 граммов в общей сложности нет не 700 150 да 700 граммов девчонки где-то ушло у меня этой пряжи в общей сложности на вот это вот мою пончи так и, и смотрите у меня даже ногти подходят по цвету под него как я как я умудрилась так ладно поехали дальше вяжется от форме платка вот она схема я вам сейчас схему Предоставлю на весь экран. Значит, вот такой вот треугольник получается. Но ну, у меня что-то не получилось. Хотя получился, наверное. Угол вот этот вот. Да, получился. Я вам сейчас, сейчас мы свяжем. Я вам расскажу. В общем, схема размеры. 170 ширина, 80 высота. Получается. Но это не факт. Это в зависимости от вашего размера, да. И вот она схема э, самого вязания. Схему я тоже сфотографирую и вам увеличу на весь экран выведу. Вы ее заскриньте. Вот. Ну, я думаю, она вам не нужна. Тут вам важно начать. Вот начало. Далее оно все идет. Вот эти добавления автоматически. Там уже там она вам не нужна будет. Все вяжется очень просто. Начинаем с того, что 4, 5, 6. Набираем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый ряд вяжем лицевыми петлями. Вяжем платочной вязкой. То есть одни лицевые петли вплоть до кромочной. Кромочную вяжем тоже лицевой петлей. Далее второй ряд тоже лицевые петли. Здесь вторых рядов нет. То есть подразумевается лицевые петли количество как бы номер спиц толщина пряжи все не имеет никакого значения можно эту вещь сделать летнюю из тонкой пряжи и, и хлопка можно и сделать зимнюю теплую это все абсолютно легко и просто делается то есть все адаптируется очень просто третий ряд 2 лицевые, но я тут как бы считаю кромочную, первая петля, вторая петля, далее накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, То есть 2 петли, четвертый ряд по узору лицевыми петлями. пятый ряд 3 лицевые ну то есть 2 лицевые кромочная 3 петли накид 2 лицевые накид 3 лицевые вначале это просто снятая петля и 2 лицевые 6 ряд лицевые петли ряд 2 петли 1 снятая 1 лицевая накид 2 лицевые накид 2 лицевые накид 2 лицевые накид 2 лицевые восьмой ряд по узору девятый ряд тут уже идет одинаково одну петлю снимаем одну провязываем накид далее до вот этой вот центральной регланной линии сейчас 4 лицевые накид вот она идет по центру регланная линия 2 лицевые накид 4 лицевые накид 2 лицевые то есть дальше мне можно вами не показывать вот она схема для начала... запоминаем изнаночный ряд все лицевые петли в лицевом ряду крайние 2 накид последние 2 накид по центру 2 петли и по бокам от накид то есть вот мы вяжем отсюда и накиды у нас идут вот здесь вот и две петли до края и по центру две петли и от от этих двух петель по бокам накиды все вся система и вяжем до того момента когда у вас длина вот это будет 80 сантиметров а ширина 170. Вот, девчонки, вот он мой такой платок получился, огроменный. Если вам нужен больший размер, вы можете вязать больше размер. Сейчас я вам на манекене покажу, как бы, э, тут что удобно, что вяжется вот с этого угла, с центра, и на увеличение. И очень удобно, как бы, потом подгонять размер. Вот. Вот, вот, вот у меня какой треугольник. Да? Сейчас на манекене мы, я с булавочками вам покажу, что будем делать дальше. Так, теперь смотрите, что мы делаем. девчонки. Вот мы, вот если этот платок одеть на манекен, вот сзади у нас получается вот эта вот регламная линия. Что я делаю? Я вот правый конец завожу на нее, прям завожу. И прикалываю я вам еще это конечно все покажу сейчас отрежу кусочек треугольничек и покажу маленькой версии как бы что куда зовут спинке. просто мне нужно показать чтобы вы поняли что куда крепится вот это самый сложный момент то есть вот эта реванная линия идет у нас по спинке мы сюда к ней смотрите прикрепили угол потом мы его просто пришлем и далее Смотрите, по плечу я присоединяю. Вот это у нас уходит на плечо кусок этой штукенции еще должна сказать что вот этот край нужно чуть припосадить вот смотрите вот здесь вот как бы присобрать эту часть Оно по, по спине не будет растянуто то есть вот эту же не не растягиваем это место наоборот его чуть при присбар, э, присобираем видите что вот эта платочная вязка здесь у нас не тянула не растягивалась то же самое, вот до сюда, Но здесь уже не, не нужно приспосаживать, здесь уже все естественным образом, вот как ложится, так пусть и ложится, только по линии плеча, вы можете не булавками это дело сейчас делать, а м -м, прямикой, вот, или на, на себя возьмите. И прям наметывайте. Вот сюда у нас уйдет этот угол. И все, достаточно. Вот, я думаю... Вот оно. Я думаю, понятно, да? Вот смотрите. Вот центральная линия реглана. Я сюда прикрепила этот угол. Здесь вот эту линию чуть припосадила эту часть, чтобы вот платочная вязка не выглядела вот так вот на да, Только до плеча. Далее все ровно гладко, как ложится. И все, теперь мне еще нужно будет вот эту вот часть сделать как бы горловину. Сейчас я вам все покажу. Так, теперь. Я буду сшивать теперь. Значит. Все, как я говорила, вот здесь вот у вас будет вот такой вот аппендицитик, его желательно сшить. Закрепить это все, сделать здесь. Вот. И начиная отсюда. Я вот так вот я не складываю я просто булавка во рту вот, дурная привычка моя держать булавки во рту вот я просто вот так вот как бы стык и, и сшиваю при этом не забываю видите у меня вот эта вот часть припосажена я вот так вот ее. таким вот образом я вот здесь вот посаживала а здесь уже у меня все ровненько дошиваю до конца вот куда я до, добулавила этот угол сейчас вам измерю примерно чтобы вы понимали ориентировочно насколько у нас тут этот угол свободный остается так свободный угол у меня остается 37 сантиметров в общем я сшиваю чтобы вас не загружать Итак, вот, смотрите, мой шов, вот так вот это выглядит сейчас в данный момент. И что получается? Получается, что что мне нужно стянуть горловину. Вот, это горловина у нас. Кстати, что хотела сказать, не рекомендую вязать это конча и друг, другим узором, если будете меня не меняйте, потому что потом оно должно сесть на плечи и благодаря платочной вязке оно потом примет, примет форму, оно легко принимает форму. Вот. Сейчас, сейчас вы меряете на себя. Либо вам вот это все дело нравится, и оно садится на вас. Либо вы сделаете так, как... Хотя, может быть, я этого бы и не делала. Так, вот это все потом в оригинале. В Давайте я не буду ничего пока обвязывать, вы знаете. Я померяю на себя, потому что манекен все-таки меньше, поэтому... Я оставляю так, как есть. Единственное, что я хочу вам показать, вот, допустим, вот этот треугольник, да, как бы в, маленькой такой, в маленьком, вот по центру у нас, то, что я вам показывала на манекене, вот у нас вот такая вот деталь. Здесь у нас добавление, вот этот вот наш треугольник. И здесь у нас добавление. Вот эту деталь вы вяжете если нужен больше размер вяжите больше размер вы ее расширяете если вы большого размера но если честно я бы вам рекомендовала это все дело допустим простыня из простыни попробовать на себе надекорировать как бы предварительно как бы понимать, чтобы предварительно понимать, какого размера треугольник вам нужен. То есть вот возьмите простыню, сложите вдвое и вот на себе вот так вот заложите, кстати, закладываем. Каким образом? Значит, мы берем вот этот угол, да, если это лицевая сторона, и этот угол заводим вот сюда вот. Вот оно, видите, вот это наша горловина. Далее по вот этому краю вы сшиваете это то что я вам только что показывала на манекене вот таким вот образом то есть ключевая точка мы берем вот мы положили это у нас лицевая сторона берем левый угол и заводим к регланной линии фиксируем здесь и уже от регланной линии мы пришиваем сшиваем эти обе детали вот по такой вот спирали вот то, что я вам только что показывала и уголочек оставляем открытым вот сколько там этот уголок тоже можно можно корректировать в общем я пока оставляю завтра я это все дело хочу снять на себе и я посмотрю как это сядет на мне возможно придется обвязать эту горловину но я так визуально смотрю что она как раз так так и, и, и неплохо ложится а можно даже сюда вставить вот резиночку для фиксации и не обвязывать. В общем, я еще до завтра подумаю, в любом случае я завтра это буду доснимать. Я еще обмозгую, возьму завтра, одену на себя и уже по этому определимся, что мы будем делать дальше. Так, девчонки, вот что я хочу вам сказать. Вот решила я одела на себя, вот фотографии я вам сейчас буду на себе показывать. Видите, как оно выглядит у меня? Конечно, в оригинале там в журнале не так, но, но, но, что хочу сказать, мне вот так вот понравилось, и я них не, не захотела, как бы, хотя можно и попробовать вот эту горловину, вот я показываю, а не снимаю, стянуть. Но тут уже на ваше усмотрение. Я почему-то решила вот по ощущениям на себе, что мне вот так вот нравится. Да, вот когда оно так здесь свободно, в смысле, вот это вот висит и не обтягивает. Вот так вот это выглядит. Я решила, в конечном моем результате. Тут чуть на, ну, тут надо регулировать в общем вот эту полосу. Она крива и в оригинале, и в журнале, девчонки. Вот. В общем, вот такая вот вещица получилась. Я думаю, очень круто. Очень необычно, круто использовать остатки все и связать вот такую себе вещицу на осень-весну. У кого может прохладное лето, если тоже как вариант может быть летняя штучка тоненькая, да, такой палантинчик, накидочка. Все, девчонки, пишите свои отзывы, свои мнения. Я с вами на сегодня прощаюсь, с вами была Вика и Школа Рукоделия. Всем пока-пока.